Гав, мяу, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, Гугу. гав, гав, Мяу-мяу. мяу гав, гав, гав, гав, гав, гав,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 И вот кексики купили по 65 тенге. Мороженое, кекс творожный и вот. вот такие, классные. Слышь, всего из за 65 тенге. зайхaser Он должен быть внутри зush Довольны. Все довольны, да, не жизнь? Догони, догоню, догоню. Ой, догоню, догоню, догоню. Ой, сейчас поймаю. I catch you. Ah, I catch you and I want to eat you. Mm -hmm. еще давай ой догони догони ой догони догони догоя ой догони догони догони ой догони догони догадю ой догоню догою догоня Догоню я тебя, Миржасик. Это Лунтик, да? Лунтик. А, мы сейчас будем Лунтик смотреть, да, Миржасик? Да. Миржасик очень любит овсяные печеньки. Вот. Все. Мы присели, да, Миржасик? Приесели и будем мультики смотреть. Это мультики, сейчас вот будем есть. Это вот Рамстор. Mm -hmm. Творец пионеров.